Скринкасты. Всем привет, это Скринкасты, меня зовут Артур, и сегодня я расскажу, как вам сделать моднейший сплэш-скрин, примерно такой же классный, как в приложении Юла. Для тех, кто не пользуется Юлой, надеюсь, вы это исправите, я покажу, как он выглядит. Вот, примерно вот так. Это гибка, она на репите, можно смотреть бесконечно, но у нас время ограничено, поэтому мы вернемся к делу. На самом деле мы это делали в рамках глобального ребрендинга, и, естественно, когда меняется логотип, э, не может не поменяться внешний вид приложения. Я, честно, очень люблю делать анимации, потому что ты можешь ходить, показывать друзьям, знакомым, девушке, родственникам. Вот это сделал я, вот это я запилил. Когда ты пишешь какой-то сетевой слой или оптимизируешь кэширование картинок, то как-то непонятно, как объяснить людям, чем ты занимаешься на работе. А вот анимации прям самое то. Кстати, это я. Я так выглядел до того, как начать программировать, поэтому, если вы еще не начали, задумайтесь. Вы видите, насколько я изменился, но есть и плюс, я начал зарабатывать больше денег. Поэтому задумайтесь, извести все плюсы и минусы и примите решение. Кстати, есть еще один приятный бонус. Твои фотографии распечатывают женщины. но это тоже, возможно, нужно будет вырезать, пускай остается. Ладно. Так, мы разделим нашу задачу на три этапа. Нам нужно будет подготовить статический сплэш-скрин, который видно сразу при старте приложения. Дальше нужно будет делать динамический сплэш-скрин с анимацией появления. То есть у нас сначала появляется какая-то штука, потом идет какая-то задержка, и дальше сплэш-скрин скрывается и просвечивается за ним содержимое следующего экрана. И вот здесь ключевой момент. На первый взгляд кажется, что сложного сделать один экран и анимировать переход к другому экрану. Но э, есть нюансы, связанные с тем, что не всегда главное будет являться первым экраном в приложении. У тебя может открываться какой-то поп-ап, или, не знаю, совершаться какой-то анимированный переход, или если ты перешел в приложение по пушу, то тебе нужно открыть карточку товара. И поэтому я решил сделать такой лайфхак. Буду показывать сплэш-скрин на отдельном ui инду. Это дает преимущество в том, что нам не важно, что происходит под сплэш-скрином. Это вообще отдельный ui инду, и мы от него никак не зависим. Так, давайте начнем. Первое, что нужно сделать, это подготовить статический сплэш-скрин. Это можно сделать в Launch Screen сториборде. Здесь все просто. У нас есть два Image View, один для бэкграунда, то есть мы видим там красивый бэкграунд, и еще один для логотипа. Этого достаточно, текста на статическом сплэш-скрине нету, он появляется потом уже. Вот если мы изначально посмотрим, здесь текста нет. Он появляется потом, это уже другой экран. Так, нам нужно все это прибить констрейнтами границам экрана очень давно не верстал в сториборде, даже соскучился мы в юле ими не пользуемся поэтому единственное где я их вижу это на лекциях которые веду и вот на таких скринкастах так э, вставляем сюда картинку кстати я подготовил уже несколько картинок вот они Здесь есть скриншот юлы, чтобы была не пустота, не белый экран, а уже что-то вот внятное. Есть текста, их 17 штук, мы потом будем случайно подбирать какой-то и вставлять в флэшскрин. Есть бэкграунд градиентный и два логотипа, один поменьше, другой побольше. Я потом расскажу, зачем нам два. Так, вернемся в Screen. Здесь нужно поменять контент мод, чтобы оно растягивалось до конца. Меняем на scale to fill. Дальше мы берем во-первых, мы сдвинем ее вниз по иерархии. Это, здесь у нас будет логотип. И вставляем сюда нужную картинку. Это лого, Splash лого. Теперь нам нужно сдать ему размеры. Пускай здесь будет 72 на 72. И прибьем по центру... По оси X по центру, а по, с... по вертикали будет смещено вверх на 56. Поэтому мы здесь пишем минус 56. Вот, отлично. Давайте запустим, посмотрим, что получилось. Вот, ура. У нас есть сплеш-скрин и белый экран. Не совсем то, что нужно, но уже что-то. Так, так как мы не можем анимировать э, вот этот экран, нам нужно сделать еще один такой же экран, который визуально будет индетинчен этому, чтобы переход между ними был незаметен. Для этого мы идем в Main Board и делаем все то же самое, что мы сделали в Launch LaunchScreen. За единственным отличием, здесь нам уже нужно будет добавить еще один M.H.U. для вот этого текста. Сейчас я сделаю все то же самое. Потом, кстати, можно будет в видосе это чуть сократить, если будет слишком много, потому что я сейчас сделаю то же самое, что делал до этого. Просто какой-то момент на вы уберем. Так, растягиваем... Image для бэкграунда, прибиваем его констрейнтами, подставляем в него нужную картинку, Splash BG, меняем контент мод на Scale to Fill и прибиваем к центру наш логотип. Здесь будет минус 56. И размеры ставим по 72 Все, отлично, подставляем сюда логотип Ура! Нам осталось добавить сюда текст Image View но для начала запустим, посмотрим Вот у нас запустился статический сплэш screen, И потом произошел переход на новый экран Но его никто не увидел, так и задумано Это хорошо Дальше у нас здесь начнет происходить какая-то анимация Добавляем еще один image view Для текста Текст будем случайно генерить Чтобы пользователи видели Разные какие-то текста Эти текста направлены в целом на то, чтобы Рассказывать людям, что можно делать в юле Поэтому Будем показывать каждый раз разный. Так, э, что дальше? Дальше нам нужно связать все это с кодом, чтобы мы могли анимировать. Для этого давайте создадим View Controller для этого экрана. Назовем его Splash View Controller. Так, пишем import UIKit и создаем здесь класс под этот контроллер. Пока мы тут с вами программируем, ребята из команды позаботились о вас и периодически меняют фотографии, чтобы вы получали не только интеллектуальное удовольствие, но и визуальное. Продолжим. Мы остановились на том, что мы пытались создать аутлеты для логотипа и image view с текстами. Перетаскиваем, зажимая Ctrl в наш View Controller, пишем здесь лого image view. Еще один аутлет для текста. Также перетаскиваем, зажимая Ctrl, пишем здесь текст image view. Так, ура. На самом деле нам нужен еще один view-контроллер, потому что initial view-контроллером будет являться не splash screen, а то, что лежит под ним, то есть вот этот вот экран. Для этого мы создадим сюда еще один view-контроллер. Перетащим сюда стрелочку, чтобы он был initial-view-контроллером. И подложим в него скриншот ULA, чтобы не было пустоты. Так, растягиваем его до границ экрана. И прибиваем констрейнтами. Так. Теперь берем, подставляем туда картинку. Скриншот. Screen, И также можем поменять контент-мод на scale to fill. Хотя здесь это было не важно. Так, давайте запустим, посмотрим, что у нас получилось. А получилось вот что у нас есть статический сплэш-скрин, и после него у нас сразу открывается initial view controller. Но как нам показать сплэш-скрин, сделать какую-то задержку и потом его скрыть? Для этого мы пойдем в наш app делегат И здесь э, в методе didfinish options напишем код, который, собственно, будет этим и заниматься. Давайте создадим объект, назовем его splash презентер который как раз будет э, отвечать за всю эту историю с показом и скрытием сплэш-скрина. Так, новый файл, splash-presenter Давайте объединим их уже в одну папку, splash-view-controller и splash-presenter Чтоб проще было ориентироваться Так, перетащим на самый верх Давайте сначала напишем протокол, чтобы понять, что мы хотим от этого объекта, что он должен уметь Пишем протокол splash-presenter-description Descript. очень люблю слово description потому что я все время в нем допускаю печатки так э, во первых нам нужно будет уметь его просто показать поэтому мы пишем метод present и второе это dismiss то есть его нужно будет скрыть э, но также нам нужен будет completion зачем я покажу позже э, completion void Давайте он уже будет опциональным, потому что, в целом, он будет не обязательным для определения Вот, и напишем сразу реализацию Final class Splash Presenter Он адоптит протокол Splash Presenter Description Я не люблю писать код руками, поэтому я нажму Command-B, чтобы компилятор сам за меня все дописал Вот, ура, у нас есть Present Dismiss, и здесь у нас будет логика показа и скрытия сплэша. Давайте сразу напишем вызов этого метода, а потом уже начнем заниматься реализацией. В обделителе создаем свойство splash presenter. Он будет типа splash presenter description. И сразу его создадим. Почему здесь фар? Потому что мы его потом удалим после того, как укроем splash screen, чтобы он потом не висел в памяти. Так, Splash Presenter Description, да, все правильно, я просто иногда проверяю на опечатки. Э, так, Splash Presenter, говорим ему present, и после того, как мы покажем Splash Screen, нам нужно будет его через какое-то время э, скрыть. Это время обычно просто время загрузки конфигов, каких-то каких конфигов с бэкэнда или чего-то еще. Э, так, мы просто напишем какую-то задержку, 2 секунды, например. Dispatch Queue, Main, Async After вот, пускай через 2 секунды у нас э, вы, вызовется splash Presenter dismiss. Dismiss и в completionе мы освободим его из памяти. Wix-self, in. Не забываем про Wix-self. Self self splash Presenter равно nil. Все, мы его удалили после того, как скрыли splash Screen. Так, теперь э, пора написать логику в splash Presenter, чтобы он умел показывать, собственно, splash Screen. Как я говорил, мы будем показывать Splash Screen на отдельном UI Window, поэтому нам нужно сразу завести такое свойство. Давайте напишем Private Lazy War Foreground Splash Window UI Window равно Так. Что нам нужно? Во-первых, нам нужно, чтобы это окно было на один уровень выше, чем главное окно приложения. Поэтому мы сейчас... Пишем так, splash window равно UI window, и здесь есть такое свойство, как window level, которое как раз э, управляет, э, какое окно за кем находится. И мы здесь пишем normal, минус, нет, не минус, а плюс один, потому что оно должно находиться на один уровень выше, чем главное окно приложения. И дальше нам нужно указать здесь root view controller, и этим root view controller должен являться наш splash view controller. Так, здесь пока напишем return splash window, и нам нужно здесь создать наш, собственный splash view Controller. Как достать view Controller из storyboard, надеюсь, вы помните, если нет, то я напомню. Мы э, переходим в main storyboard, нашему splash view-контроллеру задаем storyboard id, вот здесь вот, с большой буквы напишем. Вернемся в Splash Presenter и его, собственно, отсюда достанем. Во-первых, давайте заведем сначала такую константу Light Storyboard. UI Storyboard. Uh, name Main Bundle nil. И Splash равно Storyboard. Instashade View контроллер и Identifier туда придаем тот который мы сейчас указали в storyboard у этого экрана и его можно скастить сразу под э, тип splash view controller потому что мы знаем что он имя является вот. и в методе present что нам нужно сделать? Нам нужно просто сделать это окно видимым. Здесь есть два варианта. Можно написать make invisible, но нам это не подходит, потому что мы не хотим, чтобы наше окно становилось ключевым. Нам достаточно просто поменять флажок из hidden, пишем false. Так, проверяем, что получилось. Да, мы здесь забыли, конечно же, указать root view controller. Так. Ура! Кажется, все работает. Чтобы в этом убедиться, давайте напишем здесь любое действие. Например, давайте увеличим логотип. Как это сделать? Нам нужно достать наш Splash View Controller из foreground Splash Window и что-нибудь с ним сделать. Так, rootView Controller S. Кстати, не очень удобно каждый раз доставать его и кастить. Мы это с вами потом решим. А пока что оставим вот так. Splash View Controller. Logo image view transform э, равно cg affine transform и увеличим его, скажем, на 88, на разделенное на 72. Я пишу так, потому что я хочу, чтобы он стал размером 88. Я не хочу считать, сколько это, поэтому я просто напишу вот так. И оборачиваем это в блок ui view animate. Пускай здесь будет 0,3. И... Э все, давайте проверим, что получилось. Вот, все завелось, все работает, логотип увеличился. Итак, у нас есть статический сплэш-скрин и есть динамический splash скрин Для него мы создали объект Splash Presenter, который умеет его показывать и скрывать. Давайте еще раз посмотрим на то, что у нас в конце должно получиться. Итак, у нас увеличивается логотип, и снизу выезжает текст, и фейдем появляется. Давайте это тоже напишем. Во-первых, нам нужно этот текст, собственно, определить. Переходим в splash view controller, пишем здесь viewDidLoad, super viewDidLoad. И что нам нужно сделать? Нам нужно засунуть сюда какую-то картинку в которой будет лежать наш текст. Я предлагаю вынести эту логику в splash-презентера, чтобы он как-то рандомно выбрал, какой текст мы покажем, а здесь завести такое свойство, как текст mm -hmm. и сюда его передать. Вернемся в splash Presenter заведем здесь еще одно свойство, назовем его private lazy var, текст я позже скажу, почему я его вынес в отдельные свойства, это, пока пускай это останется тайной. Так, равно. Э, Во-первых, сколько у нас всего вариантов? Тут 17 картинок, поэтому нам, по сути, нужно сгенерить число от 1 до 17 и подставить его в название. Давайте это сделаем. Э, так, текст, count, всего у нас их 17. Теперь мы берем случайное число random number равно int random in range И здесь нужно указать наш range Это будет от 1 до text count И дальше нам нужно сгенерить название картинки Image name равно Давайте посмотрим, как оно называлось А еще лучше скейвопластим, потому что не хочу писать руками Так, и поставляем сюда random number. Все должно работать. Здесь пишем return UI image named. Image name. Так, должно работать. Давайте э, проверим. Но перед тем, как проверить, нам нужно не забыть, конечно же, это свойство передать в наш splash view controller. Э, вот здесь пишем splash view controller. Text image. Text image равно. Text image. Все, проверяем. Э, да, конечно же, оно будет ругаться, потому что я не поставил здесь optional. Исправили, проверяем. Да, все работает. Единственное, он появился без анимации, э, а просто вот сразу. Итого, у нас есть статический сплэш-скрин. И переходим в динамический, и сразу появляется текст. Но он появляется без анимации, и мы хотим сейчас сделать эту анимацию. Давайте посмотрим на то, что от нас требуется. Этот текст, он как бы выезжает снижу, снизу вверх, и потом его альфа э, анимированно увеличивается до единицы, а потом обратно откатывается назад. Так. Э, давайте это напишем. Сначала мы сделаем так, чтобы текст выезжал снизу вверх. Для этого нужно сместить его сначала вниз на 20 пойнтов, а потом анимированно поднять. Для этого мы напишем Splash View Controller, Image View. Transform равно cg-affin-transform Translation x0, y20 Потому что мы его смещаем на 20 И здесь в блоке animate мы пишем splashViewController TextImageView TransformIdentity, чтобы вернуть его в начальное состояние Давайте запустим, проверим, что получилось Да, кажется, получилось как мы и хотели Давайте еще раз Итак, последнее, что нам осталось сделать, это появление текста фейдом. Он у нас выезжает снизу вверх, и, и сейчас нам нужно анимировать его альфу. Для этого мы пишем контроллер текст ImageView, альфа равно нулю. То есть изначально он у нас скрыт. И потом мы его в течение 0.15 секунд э, анимированно показываем. Ну альфу, точнее, восстанавливаем до единицы. контроллер текст ImageView, альфа равно 1. Давайте запустим, проверим, что получилось. Итак, это уже сильно больше похоже на то, что нам нужно. Э, давайте для завершения напишем какую-то логику скрытия, но она пока не будет похожа на то, что здесь, потому что э, мы это ставим на следующий скринкаст. Сейчас мы сделаем просто скрытие фейдом. Для этого достаточно просто скрыть наш foreground splash window. Это тоже можно сделать в блоке animate, поэтому мы пишем uiview animate. Но нам нужен здесь метод с completion, потому что нужно его не забыть вызвать Пускай будет duration03, animation, пишем self foreground splash window alpha равно 0 И в completion мы вызываем наш completion, собственно Для чего? Чтобы в AppDelegate освободилось это свойство Так, запускаем, проверяем Появилось все и скрылось Отлично! Итак, давайте пройдем еще раз потому что мы с вами сделали. Мы с вами запилили статический сплэш-скрин, потом динамический, сделали анимированный переход э, и сделали логику скрытия, но пока упрощенную. Это был скринкаст. меня зовут Артур. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям, нажимайте на колокольчик, советуйте родственникам и так далее. До встречи в следующем выпуске.